Сегодня 24 апреля. И по преданию мое Алло, да. Максим? Алло, Андрей, привет. Привет, Максим. Ничего себе, что там хохлов. Я <ần> человек простой. Ой, Андрей. Ты давай, лечи свой мемный синдром Туретта, а то кричишь мемы апреля 2015 года. Хоть мы и так в апреле 2015 года. Ну окей, Максим, ладно, буду лечиться. А ты что хотел-то? Да вот, тут на днях фильм один вышел приинтереснейший. Мстители Эра Альтрона называется. Может сходим завтра, 26 апреля, в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате и посмотрим этот фильм? Я, кстати, сегодня завел канал на сайте YouTube. Назвал его "Духолди". Как раз после фильма запишем первое видео с мнением о нем. Потрясающее видео. Оно определенно всем понравится. И на меня обязательно подпишутся миллионы людей. Они будут ставить мне тысячи лайков и упоминать мое имя в каждом разговоре, а при встрече будут сыпать передо мной внезапно появившимися лепестками роз Рост... и отдавать мне все свои деньги. Так как тебе такая задумочка? Нет, Максим, что-то какая-то херь, извини. Ну ладно. Займусь коллекционированием фигурок динозавров. Давно хотел...